Вот, начиная с этого транспортера, здесь уже наша считается поставка. Соответственно, это считается транспортер синхронизации. То есть доходит до датчика и дальше передает уже на картонажную упаковочную машину. Здесь стоит, скажем так, шаговый транспортер в зависимости от потребностей клиента. И, и, скажем так, передает уже на транспортер подающий. Здесь также э, стоит датчик Нет продукта, э, нет картонки Соответственно, если здесь Какой-то не будет э, картонки э, Продукта, картонка не снимется Дальше, соответственно, здесь э, Шиберный съем Именно не пневматический Который ставится многие А именно для вашего продукта Он именно спокойно, скажем так, делает Вот, кстати, был пропуск И она сняла Так, э -э что Дальше вот снимается картонка То есть включение-выключение Здесь магазин В отличие от многих у нас он универсальный То есть он может Скажем так подрегулироваться Многие ставят его именно под размер вашей картонки То есть даже если вы картонку Хотите уменьшить там На 5 мм Вы вынуждены будете купить Другой формирователь Который примерно ну, там, 2500 долларов Как минимум стоит Дальше то есть, закладывается продукция и начинается закрываться так называемый клапана. Сначала боковой, потом идет передний, потом идет снизу. Ой, потом идет снизу, закрывается, идет проклейка специальными форсунками. Барсунками, то есть опять же здесь идет обычной линии то есть это выбор именно РКК что вот оно именно стреляет таким вот образом и выход на уже скажем так готовый подающий транспортер соответственно машина выполнена надежно то есть это в принципе она списана с немецких машин Сюда закидывается клей, он просто он не видно и, соответственно, выходит. Э Все регулируется, вся машина, в принципе, универсальная, также подбирается под температура, под клей. <stops>, <damitoon> <Legends> <-�ft> То же самое с этой стороны. У вас, соответственно, скорость закладки будет намного меньше, потому что длина намного меньше. Ну, примерно вот так же здесь вот с этой стороны видно. Здесь ставится э, уже датер. Датер в комплектацию не идет, но устанавливается по вашему желанию. 26-е, 02 -е, сегодняшнее число. Если есть какие-то вопросы, задавайте.